Ну, то с такой палки, обычно черенка от лопаты, будем делать градушную биту. Вот, утяжелим ее шурупочками и украсим заодно. Утяжеляем биту на 300 грамм. Вот такие 300 грамм шурупов. Вот так вот их будем сюда вворачивать. Такая змейка должна пойти, должно быть симпатично, и бита будет утяжелена гораздо эффективнее и можно будет играть в городки. что-то испортил вот. Наши биты. Вау, давай Ладно, давай ищем. Ладно, давай еще. Ну, такая вот красота в итоге получилась. Так, вес сто огромное. 200, наверное. Потяжелее уже чувствуется, увесисто по сравнению с обычным. Ну так оригинально. Как да, вот так. Забавная получается бита.